Трибуна за самое лепшее место, как доказать всем, что ты соправдная особа. Телебачение, якое нараджало соправных зорок, я було очень короткий час. Все были молодые, все было неформально, все завушницами некий. она очень мешало. И надо было посадить на эту чистоту другую. Команду В реакторе ко мне подошли три передкостриженных молодца в плохих э, рубашках, чуть драки не случилось. Напевно, там был э, режиссер Юра Зарона. Я просто не могла поверить своим ушам. Ну, и надо было что-то создавать, и часть коллектива решила попробовать создать что-то за рубежом. То, что телебачение можно створить, это сказать, на выгнании, и что это будет нормальное якость телебачения, мало кто верил. Дорога, вы никогда не задумывались, а про что вы хотели сказать на этом месте? Конец Советский Союз трещит по швам и рушится, доживая последние годы. Это не агония, а скорее необратимый процесс, затянувшийся во времени. И с каждым новым днем повышался запрос людей на свободу, отказ от форматов и ограничений, какую сферу деятельности не возьми. Белорусские медийщики, особенно телевизионщики, чувствовали это едва ли не острее остальных. Ведь они в принципе были завязаны на том, чтобы непрерывно отражать реальность. Пусть в условиях советских времен, и порядком искаженную. Понимание же противоречий, которые лишь подчеркивал стремительный процесс развала ССР, подтолкнул творческих людей действовать на опережение. Ведь формирование национального самосознания и принятие людьми Беларуси как независимого государства происходило прямо у них на глазах, так сказать, в режиме прямого эфира. Мы работаем в эфире, а мальше, что год. Вот. Шматочко изменилось за этот час у нашей страны. Мы сподевались и на то, что удельники конкурсу Золотая десятка ⁇ когда-нибудь выйдут у парламент Беларуси и будут пробовать на користь ее независимости и суверенитета. Сегодня самих этой понятий поступово губляют для нас свой сенс. Мы даже не знаем, у какой стране мы будем жить. У Державе Беларусь, или просто у полночно заходним краем. Это же отблосилось, когда началась перестройка Гласность, собственно говоря. 88-89 на год, 87 87 Стало заразумевало, что мы можем рассказывать абсолютно обо всем, что мы можем створать сюжеты, которые было немагче мы еще год, те два тому. Появление программы «Крок» ломало устоявшиеся стереотипы и было глотком свежего воздуха в затвлом информационном пространстве. Его герои-ведущие словно разбивали четвертую стену и вели прямой диалог со зрителями на актуальные темы. Это было смело, дерзко, а порой даже вызывающе. Сегодня мы выходим в эфир у записи. Тому до вас неолишкая просьба. Не в яким разе, не звоните нам. Толи было вольным, толи было справедливым, толи было текавым. толи баче не, якое нарожало справедливых зорок. Яно было очень короткий час, оно было не с там 88 по 95-й, 96-й мах год, не вот так. Вот. Параллельно, пусть свой сопротивление, голос молодой белорусской совести прорезался и на радиоволнах. На русское на тот час, это такая суполка, м -м, женщина с прической типа гнездо и мужчина в ширех спинжаках и в ширех Это вот как бы... Сельская ранница, как вот живешь интернат, вот такие программы, редакция сельской господарки – это вот то, что больше у вот, Белорусскому Раду. А тут, когда белорусская молодежная на первоформатованная у в 1992 году, это абсолютно низкие люди пришли. Все были молодые, все было неформальные, все с завушницами некие, всех... Основный контингент радио страшно не любил это, все и на нас все глядели. Потребность в многоголосии, новых лицах и идеях порождала эксперименты, которые даже сегодня выглядят эффектно. Что уж говорить о периоде, когда само понятие прямой эфир взрывало умы аудитории. Это так само связано с программой Крок, когда мы робили э, открытый микрофон, скажем так. Это был саправдый открытый микрофон. Это, там, Соправды, широко кажу, там не было никаких подготов, под подрихтованных специально подсадных людей. я вы говорите, кто сегодня самый популярный политичный деятель Республики? А, понятия не имею. Как вы? Не жила? Вы? Тоже не знаю. За полдесятка лет индустрия аудиовизуала расцвела в демократической среде. Приросла новыми проектами, подарила ярких личностей в эфире. В стране появились коммерческие FM-радиостанции, которые переняли лучшее у западных аналогов. Однако политические изменения, толкнувшие страну на рельсы тоталитаризма, естественное развитие медиа уничтожили. По сущности, со второй половины 90-х цензура и советские методы борьбы с альтернативными взглядами вернулись в обиход. владкая газета телевизии и радио, сдается. Такая ведомостная газета, какая-то билл компания. Ну это короткий период так называемые не до Чему я веду, что это была не потому что Жанну Литвину постоянно выкликали до начальства, постоянно прописывали что бы там только не было. Вот не что ты день прошел, это и там кто-то взял интервью с Бором Моисеевым. там Моисеев начал шаровать свои гейские штуки. Жанну выкликаюсь на диван. «Что что такое? Это такое Нельха! Что вы такое?» Потом еще нехто. никто там что-то политическое. Там Лена Радкевич там у Навумчика что-то. И там снова выкликаю. что это такое?» это Ну, короче... Начальство, как было коммунистично так и осталось. Им было, шире все было шире. Такая середина. На радио я пришел исключительно на положительных эмоциях и какое-то какое время меня все устраивало, а вот наоборот произошло, когда я понял, что я больше не хочу работать на таком радио это когда нас начали вызывать по понедельникам в Министерство информации и э, пытаться рассказывать какие-то с их точки зрения нужные вещи грубо говоря, это были темники тем более, что это говорили люди крайне глупые во главе с Буласким, по-моему его фамилия вечно такой был у меня было ощущение, что он всегда с похмелья не помню, какой он должен занимал, но что-то он делал в Министерстве информации. Укрепившись во власти, Александр Лукашенко и вовсе начал охоту на креативных людей: тех, кто завоевывал аудиторию не принудиловкой и пропагандой, а творческим подходом. Однажды в реакторе в реакторе ко мне подошли три трое вот этих молодцев в плохих рубашках и еще более плохих пузырящихся брюках начали меня убеждать, тоже убеждать а предупреждать достаточно активно, что я должен там, грубо говоря, поменьше рот открывать в эфирах, э, имея в виду негативное отношение к действиям власти и так далее. Чуть драки не случилось. Мне просто кажется, что в тот момент, как раз 95-96 год, э, новая власть э, поставила наверное, себе задачу работать с молодежью. Создание молодежных организаций, возвращение вот этих псевдокомсомольских организаций, пионерских и так далее. А как раз э, вот это вот «Радио 101.2», которое было создано «Оно», э, это была его целевая аудитория. И оно очень мешало, и надо было посадить на эту чистоту другую команду, которая бы начала обслуживать будущую молодежную организацию Возвращающийся в прошлое Беларусь? Я ведаю абсолютно докладно, какая подея, э, запустила для меня этот час в обратном направлении. Э, Сдарилась тади, когда на телевидении показали фильм «Дети лжи, который снял батька того самого Гриша Заронка, который сейчас зорка нашего телевидения. А вот тогда для меня стало это было нечакано абсолютно, а, Справа правой еще тем, что, помимо па, па, своей воли, скажем так, я оказалась не... Прымала удел, скажем так, у демонстрациях этого фильма по потому что меня попросили просто посидеть за пультом, а, бо зараз будет премьера некого фильма, и вот будет обмеркование. Я вам скажу шчыра, что, когда я сидела за пультом и слухала то, что указали гэтые люди, я не помню, не помню, кто там был докладно, ну, 5, 6, 4 человеки. Напомню, там был режиссер Юра Заронок. Я просто не могла поверить своим ушам. Я не, я не верила, что я это чую, и что белорусское телебачение выдает это все у эфир. А вот, и потом я поглядела, разумела это, это, это фильм, и... А мне еще казалось, что мы нечто можем не изменить. На завтра, на послезавтра я выступила на... Подается, это был задел, ты, студенная Великая Ляточка, на которой были у всех редакторы, и у всего И я сказала, что ну, это немахчима, это немахчима показывать такие фильмы по белорусским талибачам. И какое было мое удивление, когда что полова присутных сказала, что это очень доброе кино, это правда, мы должны ведать правду про БНФ и так далее. Давление на медицинских привело к катастрофическим последствиям. Увольнение и переезда людей, какими бы болезненными они ни были, самое малое из зол. Однако в глобальном смысле вся отрасль пережила удар, отбросивший ее в каменный век. От независимости не осталось и следа, а любые пробы создать альтернативу инфополю государства подавлялись экономическими и силовыми методами. Причем инакомыслие находилось властью в каких-то совсем уже абсурдных вещах. Мы как раз пытались быть просто нормальными, обыкновенными, свободными и в какой-то степени людьми. Не пытались говорить о вещах, которые... Интересует э, ну, обыкновенного евро европейца. Вот. Если в этом есть какая-то революционность, то так, а так нет. Я, я, я не знаю. Помню, целая история была. Ваня Мирский, Иртурович. Э, э, мы вместе запустили первые, первыми на такой коммерческой популярной станции новости на белорусском языке. Это было всего лишь два раза в день, но это вызвало такое количество разговоров. Казалось бы, Просто новости такие же, как все остальные, но на белорусском. Это была популярная современная молодежная станция, информационно-музыкальная. То есть было очень много новостей, хорошей музыки. Ну, например, мы с BBC сотрудничали, что не приветствовалось в то время. Вот. И вот в 1996 году, опять же там... Через год, на день рождения Жан Литвиной и президента тогдашнего значит, нас закрыли. К сожалению, уже в то время, 1996-1997 год, все сложнее было в стране работать, то есть зажималось очень сильно все, что только можно. Была тогда Народная газета, которая там тоже потом уже закрыли уже после нас, то есть мы были первыми, кого Убрали. Становилось все более очевидным. Если независимым ТВ и радио хотят сохранить доступ к белорусской аудитории, необходимо перебираться за рубеж. И уже оттуда, адаптировавшись к вызовам дистанционной работы, продолжать вещание, верили, что это в принципе возможно и имеет смысл немногие. То, что телебачення можно створить, так сказать, на выгнании, и что это будет нормальная якости телебачения, мало кто верил. Что это будет настолько что это годовый проект давали там нам год-два, а когда мы начали развиваться довольно худко и мощно, ну, то оказалось, что до нас пришли шмат белорусских творцев, которые, допустим, ну, не имели, тем не имеют мощности працевать в Беларуси выбитных творцев, историков, музыков, режиссеров. И тогда я заумел, что это не только проект, где там есть короткие новины, еще некие пару программ, что это моя шанец стать целым таким, я бы сказал, таким массиротком, центром. Ну и надо было что-то создавать, и часть коллектива решила попробовать создать что-то за рубежом в Польше. И тогда мы создали проект, который называется Он до сих пор существует. Ради... Радио Рация назывался от слова меть рацию» по-белорусскому и по-польскому, «рация». Это был проект, который чем-то мог напоминать «Радио Свобода», но это был другой проект, то есть все-таки он был более такой молодежный, более современный, хотя и информационный. В то время иначе было невозможно, потому что это были короткие средние волны, вещания на коротких средних волнах, вот. поэтому, конечно, он напоминал голоса, что вызвало, естественно, бурю. Недовольство в Беларуси тогдашней. Вслед за радиорацией появилось Еврорадио. Белсад из чисто польской истории вырос международный проект, поселившийся в том числе и в телесетях соседних стран. Вышла в эфир Радионет. Тем самым история белорусских независимых аудио и визуальных вещателей зашла на новый виток. А вместе с этим появился и контент, которым прежде наше медиаполе не изобиловало. Исторические программы, документальное кино, Онлайн трансляции. Такие программы, яны часто, я говорю, мессиные, то есть тихуся треба боробить там про мову, про культуру, про про историю. Кали не мы не зробим. А это их программ то никто не сделает, кроме как мы сделали великий шмат документальных фильмов, которые так само, конечно, не за все были супер популярными, но по простой причине, но ну, документальное кино это нишевый продукт, али это не значит что это не требора потому что Беларусь одна у света одна из у нашей части света при намся одна из есть такой термин наименьш обзнятых краинов, когда ходит кали про документальное кино и мы э, лечили и лечим, что это треба робить. Хотя, конечно, складано делать дорого-долго, склада делать документальное кино, но это нужно В какую сторону пойдет развитие этих медиа дальше, предугадать сложно. Очевидно, что политические события 2020 года наложили отпечаток и на редакционную политику, и на содержание контента, и на восприятие журналистами современных реалий. Но в то же время эти события стали точкой невозвращения цензуры, идеологического террора, и жизни внутри информационного пузыря. В 2020 году мы увидели потрясающую вещь, в том смысле, что э, люди вышли, они им захотелось выйти э, и сказать, что они есть, да? то есть. То есть у этих людей не было страха. Э, для меня 2020 год – это просто, вот, ну, скажем так, новая эпоха на самом деле мы проходили и предыдущие годы и избиения и аресты и это шло бесконечно и, и оппозиция и какие были э, массовые демонстрации в 90-е годы и так далее так что двадцатый год это только лишь э, ну, новая какая-то эпоха в том смысле что люди забыли о том то есть власть настолько уничтожила, зачистила поле, которое э, было политическое в Беларуси, что вот эта вот масса современных людей, которые там работают в разных сферах и войти и не войти, неважно, то есть они просто забыли о том, что э, о том, где они живут и что было перед ними на самом деле, э, и они вышли без страха. Помогать людям в борьбе со страхом, пожалуй, сегодня и есть главная миссия независимых тв и радио что, собственно, понимает и принимает каждый из сотрудников этих медиа. Пусть порой сталкивается с хейтом за несовершенные методы или качество своих действий. Я запрашиваю хейтеров, не хейтеров, за все, я могу показать, как работает эта фирма, и оценить працу команды людей, которые за довольно невеликие сротки работают столько один что дня программа. Так, они могут быть недосканалые, и эфиры могут быть не за все ды на 100% выбитные, а то, что это группа энтузиастов, людей, которые работают эфиры, которые занимаются соцсетками, порталами нашими, ютубом хотя бы, с велизной колькостью подписчиков и наведвальников, и что нам удалось за этот час сделать вельми серьезный унесок у скарбонку белорусской культуры. До